Все. Да я на городе, на виделся, а не так, ну, Ладно, все, дорогая, созвонимся, давай. Созвонимся. Я вообще не понимаю, как на их него пацана этот костюм одели. Ой. Девушка, принесите мне, пожалуйста, счет. За вас уже уплощено этим молодым человеком, он просил вам передать вот это. Можно с вами познакомиться?